молодец давай еще еще не хочешь взять такой сок ну давай клади его клади его куда его надо положить вот а так нет, молодец еще водички <свеч> <Конечно>. <свеч> Ты решил все собрать <плодеряйко> ну достаточно может о, это большая, Иван. Большой-то нам не надо. Да, тяжелая, большая, да? Что говоришь? Ну, достаточно, Иван, достаточно. Там целый уже этот набрал.